А там у нас? Канаду? Она его утопит. Нет, не утопила. Повезло ему. <музыка> что там у нас? минер. От мой арсенал. Ну, если в принципе, да, могу пойти. Мне такси, привет. Так, погоди у меня. что я говорю. Что прикалку. Надо его топить как-то. Так, сейчас придумаем как. Пока никак. Сейчас будем смотреть. По ситуации. Так, ладно, раньше топили фейерверком. У меня фейерверк был. Или не было. Нет, ошибся не было. Ладно. Сейчас. Мы там делаем. кучу чуть рушим под ним. Так, ну и все, осталось только прокопать под ним и все, точнее над ним. Что там дальше? Давайте чуть -чуть так сделаем еще. Все, теперь ветим, верхним копаем. Ну вот так. В принципе, босс вообще изичный. Просто немножко подождать, чтобы пройти. Клина себе там эффекты, спецэффекты добавили. Ну они и были, просто я играю в бомбикс вообще недавно совсем начал играть Так, там у нас? Она Она его утопит Нет, не утопила, повезло ему Че то он вообще косой какой-то, даже не может попасть нормально Так, все. раз этого. победа.